Лука, <сосе> Телевизор, там да, посмотрели. Пойдем уже. А -а -а. Слушаюсь, а, ну смущу. я тогда. Подожди. Пошли? Сейчас три часа уже. Ежкин кот мы посмотрели. Ну, ладно. Да, да. Пойдем. Пойду спать. Нет, я не в комнату было. пойду. Боже. Ты что пугаешь? Че пришел? Что-то случилось? Получай, получай, получай. На, да На ладно. меня это не работает. Чё, Что случилось? большая проблема. Какая? Ну, большая. Ну, большая, народ... так, а он тебе зачем? Он пригодится, а тебе тут. А тебе иди, иди. У меня защита от Мне, Мне надо. Нет, зачем ему? Ну, я в мистер Бага позвоню Суперкоту, я же на личность. Иди. Ну так ты вот именно иди звони, а зачем тебе в нару идти? Не нужно ему идти в Нару, пусть сейчас придут. Мистер Бак и все остальные. И могут... Мистер Бак, нужен не он. Иди. Кролик, Ладно. Алло. Господь. Мистер Бак. Срочно нужен супер ты, Суперкот. Супер Вы ты срочно должен. нужны. Давай. Суперкот, встретимся в доме, прям в комнате Адриана. Ладно. Я просто, держать не смогу открытый. А остальные супергерои, Левер. Они нам не нужны. А Пегас. тоже не нужен пока. А и что-то. Так, суперкод. Нам срочно заходить в Нарум. Или ты нас сразу переведешь муж в проблемное место? Из Нары в проблемное место, в будущее. Будущее. Ладно, погнали кто это, это кто-то? Нара. Нара! О что ты сюда был. пришел? А вы что думали? Без меня куда-то уйдете? Ну а нет, обойдётесь. Ну, да. Ты видел, там кто-то стоит? Да. Чем мы на, меньше будущего. знаем о будущем, тем лучше это, для нас. Это, это будущее ты. Не надо тебе знать. Не надо нам знать, что происходит тут. А. Какая надо, разница, что здесь Да, Нам нужно найти надо того, найти этого. кто... Надо будет. Стой, иди надо. сюда. Может, он видел? Может, они сражаются? Стой, есть так. дело в том, -то, что мы не знаем, зачем здесь путешествовать темный адмирал по времени. Пс дело... Мы не должны с ним черный. разговаривать. Мы не говорить, должны с ним разговаривать. Ты Если, ты разговаривать. Если мы сконтактируем пип... с ним, случится конец света. Ты что, ты не штрел в Если да, ты да, увидишь себя из будущего, то случится конец света. Ты хочешь узнать, зачем сюда пришел темный адмирал? Да, потому что непонятно. Так вот лучше тебе сейчас еще не знать. Я знаю, зачем он пришел. Ну, говори. Мне кажется, вот по вот этому, то что я, путь. я слиял талисман суперкота и мистера Бага. И Тики и Плага. И я не загадывал желание. С помощью Прежде вот этого, мне... вот этой штуки. А, мне один мой знакомый про неё говорил. С помощью вот этой штуки. Но ты же понимаешь, что тихо. будет очень плохо. Ребят, Ай, я... ребят. Объедини. Повернись. это. Повернись. Так, ребята, ребят, быстро вырубите ее. Я сейчас с лука вырублю. Ты попал для начала. Ты в этой жизни попадешь? Попадешь сюда. Люди, мы не должны с ними контактировать. Да-да-да, пойдемте. Пока... Пойдемте да, туда. За... Уже... Я тут знаю. Сюда. Так, погоди. Закрой нарую. Закрой на да, руку. Да. Сейчас. Ты что, рукожоп на руку не можешь закрыть пистолизный ролик? Никто Даже мне. я могу закрыть на ру, используя камень зайца. Это уже плохо. Быстрей сюда. Так, нас заметили. Так, первое, нас что нас рассекретили. Вырубаем прошлых себя. Или будущих себя. Конечно. они вас да. не звучат, потому что тут пчела кажется? Ну, идите сюда да, ты... говорят. Мистера Бага, прячься мистера Бага. Он не должен еще это... видеть мистера Бага. Да. У -у -у. Так. Ладно. Что? Я знаю, наверное, зачем он пришел. Ну, ну говори. Смотри. Вот там... Раз это какая-то битва, где, я... мне... Здание, Тих, где мне пришлось использовать этот как вот камень... это... а, этот камень катай камень катай камень катай камень катай камень катай или катай камень камень катай, -катай. Да, камень камень камень камень или камень -то, -то, -то, то или что-то камень или камень то камень камень камень камень камень камень камень камень камень за талисманом а если он и будет большинство во времени и отправиться в прошлое и увидеть то, что сейчас происходит, и тогда стучится конец цвета, видите, он заберет у меня камень клевера, если он заберет камень клевера, то случится непоправимое, он сможет Ребят, для себя бесконечное количество предметов, бесконечное количество талисманов и всего самого худшего. Ребят, нам надо спешить. нас обнаружили. Кто? Сейчас кто? мы он ему память стерем. Сейчас терем. я его катаклизмом ударю. Чего не, вот не надо, не вмешиваемся здесь. Так, вы уверены, что здесь не будет никакой то Нет. Давайте я куда нибудь спрячемся, хочу... и нам нужно же найти... Кам... Нам нужно найти а этого. тут застыл, мне интересно? Возможно, да, от перенагрузки, дикой. возможно... От... О, привет. Это привет. иллюзия лисы! Да. Ты же иллюзия лисы, мы же твоя шизофрения. Что, там, это мираж лисы. А -а -а. Блин, забываю. Да, мираж что я не вижу, чтобы... Да, это не мираж. Погоди, а это пчела, а это пчела пас не из нашего времени. Да офигел. Может пчела пас из нашего времени? Да, может быть она вместе с этим самым. Погодите, а где темный адмирал находится? Вот именно, может быть он уже. Вас не смущает то, что нету темного адмирала? может уже личность нашу узнал? Возможно. Я Пойдем искать его. Он или в на время, или в Так, все, это... все, я сейчас иди, одну... Так, иди, иди, следи за норой, а вылетела? я сейчас иду с помощью одной силы его. Хорошо, нора. Так, сейчас я с помощью одной силы найду, где находится этот балбес. Привет. Где нам? Так, да. скрытную силу где сюда. Где Иелки, палки Штуки не должно здесь быть. Веном. В мне времени? По -моему, я вену. немного заблуждал в да, времени. Почему ты чё, офигел? Ты чё тут делаешь? Так. Я не Подожди, вот ты, не... ты старый. Ты не тот, так. который нам нужен. Венам. Я. На тебе, так. Вена. Я попади по времени. Вен... Я попал. Так, стойте. Ладно, Нара, куда Нет. стоять? Ой, Баникс, Где выгнает народ, Нара. Южный код. Баникс, а нору, где? Баникс. Баникс. привет. Баникс, привет. Баникс, привет. Баникс, привет. привет. Баникс, привет. Баникс, привет. Баникс, привет. Баникс, привет. Баникс, привет. Баникс, привет. Баникс, Девочка, слушайте, мы не из этого времени. И тебе это загнать не надо. Мы все исправим, чтобы ты нас не помнила и не знала, то, что мы вообще здесь были. На нас ведом не работает, поэтому... Давай. у ну, всех есть это, защита от его. него. Да, у меня... Тоже. Но у нас же есть скрытые силы. По-моему, я могу... Чуть не Испания. произошло. Не знаю. Мы же Стирали. так... И вот что, этот самый какой-то там... Короче, я что приходил какой-то не... там... Другой праздничный, Короче, который, который, который, а другой, который, может, который. Может какой-то там камень его победил? Я не помню, как его зовут. Поможет, надо. Так, с помощью. Разным. Сейчас... Ты я ничего использую... не будешь, Ладно, разным. мы все исправим. Я да. такой красивый. Что М -м. с тобой? Просыпайся. Пользуем силу одну скрытную. Данно так. Я знаю, где он находится. Он находится в... А что с этим? Его похоже на... Просто его уже настигает или будущее. Похоже его... Он находится на крыше на Адеба Шамак. Надо туда. А пофиг на этого надо идти туда. Короче, его похоже это самое... Чем быстрее мы справимся, что он там ищет, мне интересно. Или можно за кем-то наблюдать. Так, а тебе лучше А как этот еще переживет? Что ты делаешь? Я же ей забывал, что применил. Это что Сейчас. такое? Ну ладно. Я не помню Слушай, этого, что там день. было в нашем времени. Что тут здесь происходило, Боникс? А, здесь кое-кто сказал бы. Кое кто Ладно, да. не рассказывай, кто. Я да. потом все равно узнаю, когда-нибудь... Смотрите, вон он, камень я... какой-то. Я надеюсь, в будущем будет кто-то оказалось. Так, стоп. стоп. Мне показывало то, что он находится где-то здесь. Но я его не. Его я его не вижу. Подождите. Я тоже его не вижу. Ах! Что? что ты тут камень! делаешь? Это Попался не тот, который. Нам нужен. Я Смотри, нам нужен. Это камень. не тот, который нам нужен. Это, а другой. Это, это другой. Стоять! Я его сейчас вижу. Вы он Ушел. Он? он ушел. Я не вижу, не знаю, где вот он. Это кран, не из нашего времени. Есть хороший. Этого буби. Няня, няня, няня. Посиди. Какого фига здесь делаешь? Ты к врачу ходил, да? Да. По ну, да, нашей да. бы этой ну, баник тоже бы не помешал. Заходи да. а а стоять! Свяжите Свеж... его, где а он? А а он? я. Его... Амин а это... это... Держи, я его, нам, тяну. Нам, я его связал. Я его тяну к себе. что это, что Я тебя связал. Хопа, мячиком Свяжите его, ё-моё. А теперь. Я держу, помогаю. его тоже да? держу. Я, я помогаю тебе, мистер Держите его. Я, тоже, я держу, я Он врывается да. на. Я держу, да. держу, держу, держу. Я держу тоже, мам. Не дадим. Соверш... рот. Закрывай рот. Че, Спасибо Зон... к ролику, который меня выпустил. Ролик, что, что я, я выпустил? М -м. Я тебе не пускал. Так. Я тебе а, зомб в рот засунул. Ма. Так. Так, держи. Злон в рот. Я зато да. ему рот. Я его снова держу. Я его держу снова. А он говорит. Аник, срой, это муж, закрой. Да, Держи да, то, то, то, супер кот, да, давай солнце, ищи. Да, ищи так, талисман да, клевера. Так, быстрее, суперкот. Куда а, он бежит? Он -то Кто забрал клевера? Давай, а, скидывай мне пока я его держу. Отпусти ему рот отклей от, ему. Сейчас Что? А а я его держу. Я его держу. Вот, а вот, дракон вот. воздуха. Ну хотя, хотя бы... И Шах и мистер Бак. Ну, Шахимат. Шахимат, ты уверен? Стой, Будь стой, уверен стой, подожди, стой, на стой. На стой, мне будет -то одно слово, я стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, я стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, типа стой, стой, я его связал. На. Я его держу. Связали. Я не. Ладно, его... вот, заберите мяч. Забирай мяч. На. Ай, Держите мяч. Что? А, а, а. Не, что, а что мне не нужно держать мяч. Мне нужно будет слово сказать лишь одно слово. Апорт. И что? у меня. Держу. Ты не можешь без мячика. Я так. его держу. Хм. Если вы тебе надо детрансформироваться. Вон, дракон воздуха. Ха, мячик у меня. Тебе... Если, я не смог, если я не смог достать вас в этом времени, то я отправлюсь Точно. в другое время. Нора. Я уничтожу мячик катаклизмом. И это принесет тебе большой ущерб. Нет, не принесет. Ну-ка, давай. Где трансформация? А... А... Мячик пропал и мы больше не сможем. Он, да, он, не, он, не, см... он не сможет, он не сможет теперь э, забрать талисман Кливера и мы должны да. его отдать этому, у кого а, он нет? забрал талисман. Значит, здесь есть Олег из этого времени. Ой, Олег, боже, как клевер ё-моё! надо найти клевера вы пока здесь побудьте я а, просто знаю личность клевера как вот там あ, его зовут э, раис раис раисович Рай, Раюшкин и славкин его тоже как бы зовут славкин так я а пока схожу меня, за... Что, где этот балбес? А, вот здесь он находится. Mm -hmm. Так. На крышу, где -то, где -то турки, Оставим ему здесь послание. У меня тоже. Так, не... Тут... Ты не что он прыгает. Все, пусть он здесь находится, и мы mm -hmm. сматываемся. Нам не надо здесь mm -hmm. находиться. Банникс, вы где? Собираемся у, у, мы... у Нади на крыше, у Нади башмак. О! А зачем на крыше? Затем... Зачем? На крыше, если мы и так уже собрались. Да, потому что на крыше, понимаешь? Теперь надо в нару. Давай, Это... открывай нару. В так, Ой. мы забрали. Осила, осила. Все, мне надо идти. Ой, эм, чудесный. Что за дичь? Трансформация. Ну Ни капельки Привет. не писала. Ты что, до сих пор сидел, смотрел? Нет, я Знаешь... только... Нет. А, тут... а что вчера? А что вчера кровь приходил? Вчера? Сегодня. Сегодня только Сегодня. Утра ночи. Только час прошел к тебе. Может, 4 часа, утра? 4 4 часа 4... ночи. 4 часа ночи, не может быть. Утро, ладно. Ну вот, часа часа утра назад назад только. Ты только час поспал. Часно. Ну вот, час назад пришел к тебе ролик Ну. А что приходил? Ничего, ты ничего не заметил там? Не заметил. Только как он там оказался, непонятно. Чё это? А, нет, посмотри, да. у тебя там ничего не терялось. Там когда-то, может, когда может из будущего, из прошлого настоящего да нет, ничего не терялось А, не а я сегодня проснулся без чего-то. А, чего проснулся? Ну, что то вроде как важное. А вроде я не помню. Ладно, что не я? помню. Ты заходил в мою комнату вообще? Нет, ты меня выгнал туда вчера. Сегодня утром. Это, Это все из-за вашей Гарри так в телефоне. Что? Оно как было фиолетовым, так и осталось фиолетовым. Ком, фиолетовый. Ты чё? красный? Вот фиолетовый, говорю, ты чё, глухой. Ты а, чё Здесь забыл? фиолетовый, потому что фиолетовый. Ты тут что забыл? Я сейчас в космос отправлю. Я ведь на потомственный. Ты мне уже писишь. ты тут делаешь? Ты... Че, бомж? че бомжиха, что ли? Ну на, покушай, как бы. На, да, покушай. Бомжиха. У тебя че денег нет? В наше время тут у всех деньги есть, наверное, нет. А, ну ладно, на, поесться. Выходи с моей комнаты. Ты какого фига зашел? Я тебя не знаю, ты закупай комнату ко мне. Давай, выметайся. Давай, выметайся отсюда. Держи, я тебе шаг дам, чтобы ты кушать себе что-нибудь купил. Говори, нынче все дорогое, поэтому ты максимум купишь хлеб один в пекарне. Иди отсюда! Вышел отсюда. Ну-ка, выметай его, Олег. Одна ступка. Хорошо. Левитат. Надо быть спокойным так. Ну, на денег заработать. Вышел отсюда. Сейчас, подожди. Ты это сделай там еще одно. перемещение. Спокойно, покуда. И Он теперь. Приехали. Он... Мысл... Мысл... Приехали. Решил последовать за ним. Кто за мной поздоровался? Так? За ним решил последовать. О, без, пойдем себя. со мной. Мы еще так не договорились. А, ну ладно. Короче, ты прикинь, никого? я же был с ними в будущем. И в да. прошлом, и в настоящем. Ладно, в будущем. Na. Ну, полбес. Na. И я видел... Oh. Э -э попугая. я тоже Я видел попугая. <связываю> <связываю> <связываю> Еще так, раз он я его в третье измерение отправлю. Так, пойдем в другую комнату. Здесь опасно дышать свежим воздухом. Да. Так, заходи. Что тут забыл? Ё-моё, ты в дверь уже не проладишь. Так наелся? Да. Короче, а я, я видел я... там себя в трансформации жука и плага. Это ужасно. Конец света грядет. Какой конец света? О, хорошо, что тут окна это. Звукоизоляция. Ты ничего не слышно у нас. Ты меня не слышишь, да? Да, ты. О, не слышит, видишь, не отвечает Да, подожди. ничего не слышно. Да. Вали отсюда. Ладно, через дверь крикну. Пошел, Ван! И заглядывай сюда. Еще одни Ой, привет. Короче, я, я видел хочу. себя. Они все забыли то, что мы были в там у них, но я не забыл. И мистер Бак и все там, кто был, не забыли. Это был почему меня там не было? Почему меня? Потому что спал. А нет, я... ты там был, но только не ты, но ты, но ну, не ты. Меня позвали, я был. Или я ты, ты тоже или не ты, или ты. Звукоизоляция здесь. Все, выходим отсюда. Еще раз он зайдет, я его в третье измерение отправлю. Серьезно, пора. А ты свою комнату как-нибудь красил, разукрашивал? Да, она у меня под Jingle Bands. Вот у меня точно Jingle Bands. Открывай а для... свою дверь. О, привет. привет. Так, блядь, пойдете? Нет, мы сейчас Нет. заняты такое важным делом. Обязательно а так далеко отправляйте. Да. Да. вот этих вот сюда не пускайте, они какие-то сутки. А что я? Посмотрим голова моего брата. При а -а -а. так физскоем. О, привет, Турси. Это... Ты еще громче, Зари, да? <гас> У тебя тоже звука. Конечно. Будешь спать и видеть. Так, к вами. Что я вижу, там уже кто-то лазит. Так, пойдем. Да. Откройте балкон. Что? Нет, не балкон. откроем. Брысят от с дома. Ещ утоплю его. Откройте балкон. Брысь. <смех> Бабашки насучу, пойдем. Да. Так, открой мне двери, Скажите я него. выйти не смогу. Видимо, как, что это дело. Вообще. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Ты видел? М -м -м я нашел в ютюбе вот, ютюбе нашел такое прекрасное видео, точнее в описании там был Дзен оставлен. А, там там надо задачка, зайти на Дзен подписаться, и там какая-то люди озвучивали вот. Скоро они тоже будут а -а -а. озвучивать. Ой, Если я это еще же. раз а не я зайдешь, а я уже, а я уже эти балбесы Я избавляюсь от людей. Да, еще раз зайдет. Надо и... да -да, дверь, походу там закрыть. там дверь закроем. Да, Кар, реально. И... они тут Они через балкон не зайдут. Надо балкон застеклить. Ну тогда будет да. не свежо. Пекарни закрыт. А, Адриан, пустишь? Исчезнь. Так прощай. Раз, нельзя. Нет, не надо. Пусть надо пойдет. тут, пекарни, тут по быть. за охранной. А. Так, охраняю. пусть охраняю. стоят в пекарне. покупают, но не сметь. Лука, иди сюда. Лука, вот сюда остановись. Кто открывает да этот, этот люк, сразу по башке расскажу? Да. Пора Ты. бы уже Ты. сделать. Я пойдем. А, все, сказать пойдем. все, давай я уже Ой. отправил третье смирение, вот там через сутки улетит. Uh -huh. mm -hmm. да. вот. Ладно, yeah. я сегодня везде не спал, поэтому надо пойти поспать. я Выздоравливай. Да, но слышу тебя, увы, только я. Пошли, лукавые.